Сегодня мы празднуем 4 года компании «Когрупп». Знаете, 4 года назад, когда мы начинали наше детище, мы для себя поставили определенные правила и рамки, ниже которых мы не опустимся. Первый приоритет был это международная экспертиза, глубина контента, актуальность тематик и безупречная организация. И что приятно по итогам этих четырех лет, что мы понимаем, почему нам сегодня доверяют крупные компании, международные клиенты. Они доверяют как раз по этим четырем критериям. Они нас уважают, они к нам приходят, они к нам возвращаются. За четыре года мы добились статистики возврата клиентов на уровне 80%. За четыре года мы понимаем, что мы стали лидерами на рынке образовательных услуг. Мы вкладываем очень большие усилия для того, чтобы повысить культуру посещения образовательных мероприятий. И поверьте, мы на этом точно не остановимся. Мы развиваемся вместе с вами, мы растем, и мы хотим, чтобы наше детище позволяло нашим клиентам становиться лучше, крепче и сильнее на этом рынке. И сегодня в наш праздник, в наши 4 года, я хочу сказать не просто слова благодарности, я хочу сказать огромное спасибо моей команде, без которой, наверное, бы не было тех достижений, к которым мы пришли. Спасибо каждому за вовлеченность, спасибо каждому за ту страсть и спасибо за то, что вместе с компанией вы развиваетесь и развиваете бизнесы ваших клиентов. Хочу пожелать, чтобы наши клиенты любили нас еще больше, приходили к нам еще чаще и становились нашими адвокатами бренда. Я желаю нам вдохновения и возможности находить новые фишки и инсайты, которые будут помогать украинским бизнесу развиваться. Я желаю нам всем новых амбициозных проектов, под которых захватывает дух и выходов на новые рынки. Я присоединяюсь ко всем предыдущим поздравлениям. Я от себя хотела бы пожелать всей команде как групп неиссякаемого источника вдохновения и энергии. В Украине мы организовываем лучшие качественные бизнес-события. И мы будем организовывать за пределами Украины. В наш день рождения я хочу пожелать своей компании роста, расширения и выхода на мировые рынки. Все как в нашем дивизе. Keep ahead!